Компания NVIDIA недавно обновила свои драйверы для э, карточек GTX. А именно для карточки NVIDIA GTX 1080 Ti. И что интересно, в одном из пунктов, а это те пункты, которые никогда никто не читает, если вам приходит обновление драйвера, вы просто принять, принять, продолжить, установить. Правильно ведь? Так вот, в пункте 2.1.3... Появился раздел ограничения. И в нем написано буквально следующее. No data center deployment. The software does not license it for data center deployment. Вы понимаете, о чем идет речь. То есть, данное программное обеспечение не предназначено для обработки дата-центрами, включая блокчейн, если это не оговорено дополнительно. О чем это говорит? Но... Это говорит, во-первых, о том, что очень много карточек GTX NVIDIA 1080 Ti используются не только в майнинг криптовалют, ну а также во всяких дата-центрах для обработки больших объемов информации. Мы с вами знаем, что летом этого года Сбербанк приобрел огромное количество карточек на рынке, вызвав тем самым большой дефицит для своего дата-центра, в котором он собирается весь внутренний оборот, документооборот компании перевести на блокчейн. Ну, это по официальному релизу. Многие считают, что Сбербанк просто стал майнить биткоин. Ну, наверное, биткоин карточками не помайнишь, может что-нибудь другое, может эфир, не знаю. В принципе, помимо всего прочего, означает, что, ребята, мы выпустили мощную игровую карточку 1080 Ti, пожалуйста, играйте на ней. Не надо на ней заниматься какими-то облачными и прочими вычислениями, не надо на ней майнить. Мы все с вами знаем, что есть карточки, которые выпускаются специально для майнинга. А той же Nvidia 1060 у этой карточки нет ни единого видеовыхода. То есть вы можете поставить просто на ферму и ею майнить, но вы не можете получить с нее изображение и играть на ней в игрушки. У такой карточки пониженный срок гарантии, там, по-моему, 120 дней. Всего-навсего, да, потому что работает она в предельных режимах, но зато вы можете на ней совершенно официально майнить, если в первые эти 120 дней она вышла из строя, то даже если вы майнили, вам ее поменяют, никаких вопросов с этим не возник.